Приветствую всех друзья, продолжаем серию обучающих видео и сегодня я покажу, где в личном кабинете вы можете найти свою реферальную ссылку. Она нам нужна для работы и служит для регистрации наших новых партнеров. Для этого входим в личный кабинет и выбираем раздел «Мои веб-сайты». Нашему вниманию предоставляется 8 вариантов на выбор. Я рекомендую использовать первый вариант, он очень простой и к тому же на русском языке. Нажимаем на него, копируем. Сохраняем себе и используем для работы. Надеюсь, эта информация была полезной. Задавайте свои вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал. С вами был Андрей Дунишенко. До встречи в следующих видео.